Рождение солнца. Рождалось солнце В сонном череве ночи И исчезало, как мираж луна. Бродяга ветер ветреность пророчил И забавлялась Эхом тишина. Рождалось солнце, Как вчера, Как завтра, чтобы вдохновить Божественный родник И оживала Раненая и раскрывался истины, тайны.